так всем привет начинаем трансляцию за последнее время произошло много интересных событий поэтому я думаю что вполне резонно провести выпуск с ответами на вопросы кое-что там показать интересное, сделать кое-какие анонсы по традиции так ладно пока люди собираются начнем начнем с анонса если кто-то еще не был то есть возможность посетить выступление Сергея Чалова по поводу белорусской экономики. На этот раз оно будет в Витебске. Я туда не поеду, потому что ну, я уже был на этом мероприятии. как бы э, Чего там уже? А Виктор Джи, привет, да. Так вот, а если кто-то хочет вживую увидеть, не по трансляции, а так, то есть такая возможность. Сейчас я переключусь пока на захват экрана. Покажу вам. Значит, вот 16 марта в Витебске в баре Торвальд в 16:30 будет с 16:30 до 19:30, то есть, ну, часа три отводится лимит такой примерно на выступление Чалова. Ну, примерно, что это представляет собой, вы видели, если кто смотрел трансляцию. Если кто-то хочет лично, как сказать, туда сходить, то может. Потому что я помню кто-то писал тогда типа вот в Могилеве там такое вот трансляция проводилась когда чалой там выступает какие-то мероприятия типа вот, вот бы у нас витебске ну ребята мечты сбываются теперь есть такое вот и в витебске это центр новых идей антон Родминков организует значит я думаю что и в минске возможно будет или уже было и в других городах тоже я думаю, что они постепенно в течение нескольких месяцев объедут, наверное, все города Беларуси, крупные. По крайней мере, областные центры, надеюсь, что. Это что по мероприятиям? Ну, будут всякие другие мероприятия. Например, по правам человека будет в воскресенье мероприятие одно. От Human константа Но я его анонсам не даю, потому что это мероприятие ну, такое полузакрытое. Оно только для тех, кто подавал участие там на другое предварительное мероприятие. И кто не прошел отбор, вот как я, например. Для тех есть, типа, возможность попасть на однодневный такой семинар и послушать там много чего интересного. Регистрация до 1 марта, но я пока не знаю. Так сказать, здоровье немножко, и бюджет поистрепались за последнюю неделю, так что не знаю. Вот вчера еще более-менее нормально было, но после, так сказать, акций вчерашней, и того, как мы там постояли и потом еще пару часов там подождали на улице на холоде как бы уже <coughs> тоже что-то типа небольшой температуры там наверное и горло опять дерет то есть ну погода сейчас такая мерзкая весенняя так вот поэтому я не знаю поеду я туда или нет в воскресенье еще подумаю до 1 марта у меня целый завтрашний день есть и кстати там написано дедлайн будет 1 марта то есть еще можно наверное в течение первого зарегистрироваться Короче, я подумаю, надо это или не надо. И вам тоже. А то понимаете, как. Приезжаешь на мероприятие, и там потом, как бы, ну, отдача минимальная. То есть посмотрит там несколько сот человек. Ну, мне-то оно как бы было бы, наверное, интересно. Ну, насколько это вам было бы интересно, не знаю. Отписывайтесь, как бы, да, пишите. Кир Роил, живе Беларусь! Веньшевание из украинского полисия. Да, так само вас веншуем, Кир Ройл. Передавайте привет Василю. Завтра, если будет посидеть, то приму участие, потому что ну, я сейчас как пока отдыхаю. Завтра я точно никуда не поеду. А то вот такие дела тут с разъездами всякими. Вот. Дальше, что я хотел еще сказать. Раз мы плавно перешли от мероприятия будущего, так сказать, к такой более теоретической части, то Buy выпустила интересное, интересное такое... Как сказать, туториал, что ли. Пособие вот по проведению кампании по сбору подписей. Я скину ссылку в чат. Возможно, это будет тоже интересно. То есть, сама суть. Зачем собирать подписи? Как это делать? Ну, то есть, такое вот наглядное пособие. Кстати говоря, по поводу темы памятника. Я ее еще поднимал, ну, памятника Астрожскому. И, как бы, ну, такие есть мнения, что... В принципе, можно будет этим заняться. Я думаю, что можно будет склонить людей к этому, но это и будет не сейчас, а я думаю, что может быть там к середине лета, не раньше. То есть сейчас пока мне сказали, что типа чтобы эффективно все это провернуть, надо желательно собирать в Минске и в областных центрах подписи, то есть вживую, никакие там не в интернете, там какие-то петиции, а именно вживую, стоять в переходах, там в метро, собирать подписи в каких-то общественных местах за установку памятника и собрать там хотя бы ну 5-10 тысяч тогда как бы есть смысл резон и, скорее всего памятник поставит то есть ну я так поговорил не все так плохо короче перспективы могут быть я не знаю как наша конкретно аршанская это администрация на все отреагирует но тут нормально по поводу моста по поводу моста ответа пока нет а по срокам сказали что ну кто подавал говорят до 30 дней они имеют право вернее они должны ответить гражданам до на срок до 30 дней то есть это придется ждать где-то до середины там конца марта Потом надо будет, если не ответят, либо ответят какой-нибудь отпиской, надо будет действовать дальше. Раздувать эту тему дальше, петицию создавать и, возможно, что-то еще. То есть, ну, как бы, потом видно будет в зависимости от ситуации. Ну, то есть, тема с мостом, она будет еще дальше продолжаться. Это, как бы, пока только начало. Просто надо начать с самого малого и по поводу петиции. Там надо указывать орган, в который она потом отправится, когда соберется. То есть там дофига всяких органов, это надо выбрать, я не знаю, что там надо будет подумать. Администрация президента, ну это как-то может сильно круто. Райсполком, ну, райсполком я уже и так сейчас написал, как бы смысл повтор написать, если они не ответят там, либо откажут. А в какой-то более вышестоящий орган, в какой-нибудь облсполком, может, или куда-то еще. Так, что тут пишут у нас а, Сергей Масюк, витаю. А, да, вас так само витаю. Так, чекаем асировых кота на посиденьках. В минулого разу, пропустив цей за хит, мы скучали давно и не бачили а, в теплой компании. А, да, прошлый раз у нас в четверг было так. Что я сейчас скажу? Ага, так это было 21. -е. Я был на... На выезде, короче, в Могилеве там был длинный стрим, почти четырехчасовой, так что, ребята, извиняюсь, почему пропустил, это понятно. Вот, Рож Рожного Наталья, витаю всех, да, привет вам тоже. Так, по поводу ссылку я скинул на пособие по сбору подписей. теперь по поводу вчерашнего мероприятия. Как бы, ну, вчерашнее мероприятие оказалось вообще на удивление, прошло довольно мягко. После вчерашней акции не прессовали. Пока нет, но я еще, как бы, в ожидании. Потому что, смотрите, я вообще ожидал, что все будет крайне жестко. То есть я даже не брал с собой рюкзак. И как бы, ну, если бы были ботинки без шнурков, я бы, наверное, их надел. Потому что. Э, это, не, это ж не беспочено. То есть, там, если кто-то писал, по-моему, дали что-то говорил, что типа: Вот чего ты так беспокоишься. Ну, смотрите: прошлая акция памяти, возле памятника Михаила Жизневского было да вот активист дмитрий казакевич стримил да вот эту акцию ему дали за это 30 базовых то есть смотрите тогда арестовали арестовали кого-то там ольгу николаевич кажется и по-моему кого-то там леонида кулакова а дениса урпановича вот их арестовали сразу то есть как акция закончилась они шли-шли потом подъехал бусик их схватили а казакевич стримил это все и ему потом дали 30 базовых то есть вот это все все сми я их промониторил все ссылаются на пост павла северится в фейсбуке что он вот тогда написал об этом до да, что казакевичу дали 30 базовых но о подробности как это было не было а павел сейчас пока его нет ну то есть мы, я к этому еще перейду и поэтому я пока подробности не узнавал но как-нибудь спрошу по поводу того может быть у, у самого казакевича если в куропатах буду еще на этом на дне бхд вот то тогда спрошу как оно конкретно было. Ну, то есть, его не сразу. Его сразу никто не ловил. Это уже после. То есть, возможно, есть вариант, что еще повестку какую-нибудь пришлют. Потому что стрим может еще пойти. Я его раскидал сейчас в Одноклассники. Но стрим пошел сначала плохо. А потом как-то немножко лучше. Вот. Э, по поводу Чалова я уже сказал. Так, по поводу этого, да. И еще... По поводу вчерашней акции, то есть сначала все начиналось крайне, да я знаю, Костя, знаю, вот смотри, я сейчас про это как раз и буду рассказывать, начиналась история, как бы я ожидал худшего, до акции я находился в аптеке там поблизости, потом, значит, вышел оттуда по-быстрому, ну думаю, не буду палиться на площади, ходить там за полчаса, мало ли что еще. Сидел в аптеке, вышел потом минут за пять и пошел потихоньку на площадь. Смотрю, там люди стоят. Ну, все, естественно, нацеплено. Потому что, если кто не знает, это буквально там через два дома от резиденции Луи. От официальной резиденции Луи. Значит, прихожу, смотрю, народ стоит, а Павла Северинца не было. То есть, уже начали разворачивать. Я думаю, блин, что-то странно. Как-то, ну, вроде он должен быть как организатор. А потом, оказывается, то есть я спрашиваю там Филиппа, других, типа, где Павел, они все, ну, не знаем, не знаем. Ну ладно, не знаем, короче, не знаем. И потом, значит, такое дело еще. Что м -м, акция прошла. Поначалу никого даже не задержали. Хотя я думал, что там будет. Э после акции, как только начнут плакаты сворачивать, там начнут сразу вязать тех, кто держал плакаты, либо когда начнут они, типа, улицы назад будет подъезжать по крайней вот ну как обычно все время там бусик едет с краю синий какой-нибудь или что-то еще тут хоп хватает и затаскивают не такого вроде не было даже то есть люди вернулись домой и потом кого-то вечером кого-то уже потом ну вот как кулакова говорят сегодня там два часа по помните сколько там в фейсбуке пишут стали стучаться там грозились выбить дверь а по поводу северинца такое дело то есть ну я смотрю вот когда я стрим закончил я думаю ну блин все пора домой ехать выключил стрим захожу в метро сажусь уже думаю сейчас на последнюю электричку поеду тут хопа слышу вроде телефон звонит поднимаю звонит филипп говорит слушай э, там сейчас кир я отвечу э, так вот э, значит филипп звонит говорит слушай павла северинца задержали он вроде бы во фрунзенском рвд ну Говорит, так, я не знаю, но просто если его задержали где-то там, когда он выходил с квартиры, ну, на территории его, то он, наверное, там. Ну, я такой думаю, блин, ладно, хрен с ним, с этим домой не возвращаюсь. То есть, вышел на следующей станции метро, пересел, поехал на Пушкинскую. Там мы, короче, встретились, потом стояли под РУВД полтора часа. Позвонили по этим в, в ГУД, позвонили, позвонили в сам Фрунзинский, короче. Там сказали, ничего не знаем, никакого Павла не было. Такое дело, да. Филипп звонил, посмотрели в интернете все номера. Короче, нифига. Отписывали в Фейсбуке, никто не знает точно где что. А потом, когда уже назад возвращался, уже Татьяна пишет, ну, Татьяна Северинец пишет, что Павла задержали, отвезли, оказывается, в какой-то центр профилактики, там правонарушений, что-то такое. И, короче, там держали. И появилось сообщение, что сегодня должен был быть... Суд, наверное, во Фрунзенском суде. То есть, ну, всех приглашали там прийти. А сегодня суда не было. Я не поехал, ну, потому что уже, как бы, я вернулся в 4 часа утра. Ну, как, я не поеду, туда, Потому что суд-то днем или утром в Минск. Вот, значит, суда не было. Северинец, по-моему, там еще находится. Она пыталась что-то узнать, его на кресте отвезли. Вот, она пыталась узнать что-то на Крестина. Ей сказали, мы типа там до 72 суток или что-то такое имеем право там удерживать до суда или что то такое короче ну непонятно задержали превентивно непонятно за что ну вроде как 20 23 34 пытаются ему пришить КОАП. ну за организацию да, за участие там или как но ну, это же за участие я так понимаю ну его как главного организатора вещь даже превентивно задержали и получается такая интересная картина смотрите Потом появляется сообщение, что, значит, одного, другого, третьего задержали. Потом кого-то еще, я читал. Задержали Ольгу Николаевичек, потом задержали еще кого-то. Артема Черняка и это, Леонида Кулакова сегодня уже. Ольга Николаевичек, вроде, насколько я знаю. И Леонид Кулаков еще находится там, они ждут суда. И Северинец тоже. А Винярского вроде отпустили. Это как бы да, по последним новостям, по вчерашнему делу. Вот. Так, теперь почитаю немножко чата, то я пропустил. Так, привет. Так, Физкульт, привет. Так, Кир, у нас сегодня нет чатов, а то я только планшет открыла, анонсов не видела. Ну, хорошо. Вот у нас сегодня есть тут небольшой стрим. Такой. Поговорить надо. Ведайте, что изъявился еще один кандидат на президентство. О, поподробнее, Борман, что там у нас? Кто еще появился? Он на Крестина, да, я знаю. Вчера вот, когда уже возвращался назад в поезде, уже узнал. А мы ждали там, думали, может, увидим, как его там ведут в автозак, там, ну, на суд повезут, или там, не знаю, что-нибудь. Или выпустят, к примеру. То есть, изначально был план такой, что наверное, его, может, просто задержали превентивно, часа на 3 или на 4. Чтобы он на акцию не попал. Поэтому мы ждали. Оказалось, что нет, все серьезнее. Э -э так. Э -э что тут у нас? река что такое 30 базовых вот да я как раз хотел ответить смотри а 30 базовых это 30 базовых величин ну типа как 30 минимальных там вот раньше было такое понятие минимальная зарплата вот И теперь базовых считается то есть смотри одна базовая это по моему 25 или 30 белорусских рублей но ну, если в долларах это в два раза меньше где-то но ну, смотри 30 базовых посчитай сколько это это 760 чем-то там рублей наверное 765 наверное, так ну где-то 350 баксов вот так примерно такой штраф за стрим поэтому я и как бы со всей серьезностью относился к делу то есть но ну, это такое было дело что я ожидал как бы самого худшего что акция может вообще не состояться потому что она была весьма дерзкая в самом центре то есть там машины проезжали, все как бы видели, водители. Вот эту большую растяжку по поводу того, что э, будет там. Так, так, так, так. У нас тут тролль появился какой-то ватный. Надо его сразу отсюда и отшить. Так, э, вот. Базовая эта величина примерно 12 долларов. Да, вас правильно. От нее формируются штрафы, премии. В основном штрафы, да. От базовой формируются там всякие вещи это как его там пошлина например в суд чтобы подать все от базовые считается там всякие там налоги эти как его штрафы да так василь сегодня не плановав без останем часом не проводить так доброго вечера да доброго вечера так что тут у нас еще Так, так, так. Что тут у нас? А? Да, не в курсе он васп, я его заблокировал, потому что ну и конструктива нет никакого. Привет, Федя. Привет, Федя. Так, васп, глянь, что он смотрит, и ты все поймешь. Я не смотрел, но я как бы понял по риторике, что что он смотрит. Да, уже сделали как бы борман всяк всякое говно троллей терпеть я не буду надоело просто так может быть с одноклассников откуда-то пришел потому что там я разбрасываю в группы ссылки кстати вот недавно только я смотрел подскочило 82 просмотра за последний час было видео про голубей брестского этого сейчас мы как раз про него плавно начнем говорить то есть ну еще оно будет как и Прочалова тоже. Прочалова там человек 400 или 500 посмотрела в первый день, а потом оно вот до 2000 доросло с чем-то. Вот по поводу голубей. Ну как бы, мне кажется, мероприятие состоялось это в воскресенье, который был стрим с Бреста, Скормление голубей. Ну такой шикарный стрим получился достаточно такой лаконичный и тоже все прошло удачно То есть, ну, было дофига ментов но задержали кабанова насколько я знаю только больше я потом не, см не смотрел кого петрухин вроде как на свободе остался его и после не задержали остальных тоже вот так что нормально стрим это одно но другое дело это как бы да сходка админов фактически можно сказать что это такое но ну, мероприятие получилось больше как не знаю, для укрепление командного духа так сказать да чтобы вот админы там но ну, я не скажу что это встреча подписчиков это да больше встреч админов админы встретились живую поговорили мы ну, посмотрели достопримечательности всякие бреста то есть ну интересно получилось так сейчас тактика такая что просто не дают собираться ну видишь дали собраться в центре я честно удивился что прям такая дерзкая акция стояли там стояли начальники этих ментов всякие ну такие вот в пиджаках там стояли, с рациями все разговаривали. То есть, но ну, это всякие большие чины. Так, э, какую отработку, или поинтересуйся, или. Не молотируем. Так. А, это, наверное, он отвечает троллю. Так, э, за инициативной группы э, Берести, би, биор, мужик. Пробачьте. Что-то, блин, у тебя тут написано так. На канале у Кабанова и Петрухина можно побачить. Я смотрел, кстати, стрим Петрухина. У него он покороче немножко, чем у меня. Там как бы не все попало. Там 56 минут или сколько? У меня 3 часа. Фанимен кухлопцы. Да, привет. Привет, Василь. Да. Так, Усих Сих Витаха. Да, привет, Вилебельский. Так тебя прорекламировал Петрухин. Ну, можно сказать и так, да, он сказал, но это просто, понимаете как, не все досмотрят до этого момента. То есть это где-то в середине, в конце там. Ну, кто просмотрит весь стрим, те как бы, да, и после этого немножко людей подписалось. Ну, прямо вот, действительно сильная реклама, это когда, например, совместный какой-то стрим, либо, например, интервью. А так это, да, реклама, но она очень, ну, такая малозначительная на своем канале YouTube, в смысле. На своем канале YouTube. Если ты имеешь в виду, что он в стриме упомянул, это я знаю. А может, он что-то еще там сказал? То есть, ну, я просто не особо слежу э, подробно за всем, что где про происходит. Потому что она как бы и так нам много чего подписано. Тут делов было других достаточно. Э, чуваки, с хроной ро робить в дупу Голуби. Нет, голуби это важное. Это мирная акция ну не сказать что разрешенное но как бы арестовывать закормление голубей это знаете будет тоже очень-очень так сказать неудобно схроны там всякое такое это как бы немножко не про нас у нас тут вон тарас аватаров сидит которого обвинили типа в контрабанде оружие там но по факту я читал статьи Вроде как он не то собирался, не то что, или это может как бы они так посчитали, КГБшники, что он собирался какую-то открыть патриотическую школу или кружок там для молодежи или что-то там такое, или какой-то типа военного какого-то такого лагеря. То есть он только собирался, теоретически. Это белорусский член правого сектора Тарас Аватаров его за это посадили сейчас он сидит его прессует жесточайше там и как бы ну это вопрос. Это, это вот жуку по поводу э, схронов то есть ты можешь даже только себе представить что ты там что-то хочешь сделать и за тобой уже приедут это беларусь чувак это не украина так что про схроны это в другой стране надо поговорить так с вильнюса большой привет о михаил ты в вильнюсе сейчас круто а что ты там делаешь по работе или на отдыхе так через сообщения на на ютюбе посмотри а ну если так то это круто просто я говорю я особо в принципе мало чего смотрю сейчас, потому что ну некогда будет просто я подписан там на тысячи на несколько тысяч наверное, на каналов ну, полторы тысячи или две это точно на Ютубе. всяких поэтому я даже не могу видеть что там кто выпускает я смотрю изредка когда новое появляется там из, из такого важного так э, привет привет привет вот по поводу преста еще то есть кроме кормления голубей как бы да и там э, общение в приятной компании было например такое например мы вот в качестве бонуса вас э, вас нас завез я показал такое место как бы да которое мы ну я по крайней мере да вряд ли бы туда в ближайшее время попал смотрите сейчас покажу вам фотки дворец этот, пусловских и это как его дом тадеуша костюшка здесь так сделаем больше полистаю вот это реконструированный я так понимаю да дом тадеуша костюшка 18 века так я еще не хрони, то колесами там спускать в принципе у нас уже за такие сообщения как бы тебе могут хороший такой срок дать за экстремизм а ты говоришь колеса спускать ну если ты будешь спускать колеса я думаю что ты долго этим заниматься не сможешь а тем более что что это даст сейчас надо немножко другим заниматься сейчас как бы надо организовать людей а спускать колеса это может быть там какая-нибудь конечная финальная стадия потому что ну что это даст вот э, в россии там анархист взорвал себя в этом в здании фсб ну и что фсб теперь отменили или как или может фсб теперь запугана единственно к чему это привело может быть гайки больше закрутили и все а так это ни к чему не привело и опять-таки жук а кто будет этим заниматься в стране может быть десяток людей, которые могли бы такое сделать, экстремистов. И они все уже давно на учете стоят. То есть чуть что как их сразу берут, вот как Белый Легион, и всех отвозят. Так, э -э, это нужно искать, где живет ОМОН, который в акциях по разгону участвовал. Кстати, собираются вообще ввести закон, чтобы нельзя было снимать, снимать ментов. Такие дела. Так... Вот у нас здесь памятник такой, да, камень. А вот сам памятник Костюшка. То есть, ну, кто не видел, я думаю, некоторым будет это, конечно, интересно тоже посмотреть. Так, вот. Артем, привет. Когда мы шли по Куйбашево, то встретили того, кто раскопал этот файлварк. Круто. А, так, я говорю, что инициативная группа по вопросам постройки аккумуляторного завода рассматривает возможность участия в президентских выборах. На данном этапе предполагаемый кандидатом является Демьян. Ну, круто. А, так, не нужно призывать к экстремизму. Да-да-да, вот правильно. Во-первых, даже если бы речь шла об экстремизме, то об этом опять-таки... В эфире не говорят, потому что сами понимаете, что. То есть о таких вещах открыто, публично заявлять не стоит. Это вон анархисты на своих чатах там ну вот таком вот пишут, анонимно, шифруясь. Так, mm. привет, как дела? Да, привет, привет, Хэджигор. Нормально, что-то тебя давно не было, ты куда-то запропастился. Дела у меня как развиваются, ну ты можешь видеть, видеть можешь по последним видосам. То есть в разъездах сейчас у меня немножко как бы э, суть работы канала поменялась. То есть если раньше там больше таких стримов было камерных в дискорде, то сейчас у нас в основном все в разъездах последние вот дни. Ну последнее время вот сейчас я после вчерашнего думаю пока немножко отдохнуть лечение здоровья а то сегодня утром прям горло першило сейчас уже как-то получше немножко надо лечебные процедуры совершить и заняться немножко работой другого плана мне тут писали один человек писал значит да что не замутил ли бы ты там совместный стрим значит еще там с какими-то блогерами я так понимаю это украинские какие блогеры какой то не то и Рестовое, не то что-то такое. У них есть и канал в Дискорде. Так что надо будет этим заняться завтра. И ну заняться этим завтра. И посмотреть, что вообще там за как. Может быть будет да, какое-то дело. Или еще постараться что-нибудь записать. По поводу выходных я пока не знаю. По поводу выходных будем смотреть. Может быть поеду в воскресенье на вот это мероприятие. До первого числа еще у меня есть пока время как бы да посмотрим приятно конечно было в Ресте там посмотреть эти места вот костюшка где находится но только одно испортило это то что уже как бы это было после там всех мероприятий и уже как бы ну 8 часов когда едешь в поезде так до этого был тоже стрим не особо, как бы, ну, не поспав, и потом еще стрим с голубями этот, и потом ты уже сидишь и думаешь, блин, какие там достопримечательности. Уже быстрее бы назад вернуться, да и все. но ну, как бы нормально еще. Потом вышел, вот посмотрел. Там еще было одно. Разваленное дворца какого-то. Но я не стал даже выходить смотреть. Я как-то тогда уже совсем что-то носом заклевал. Так, нужно законными способами добиваться результата. Нужно, freedom, я считаю, всякими способами добиваться результата, но э, публично говорить только про законные. Вот как-то так. Экстремизм в некоторых случаях допустим. Ну, Естественно, открытая пропаганда экстремизма это зло, это противозаконно, делать этого нельзя ни в коем случае. И экстремизм допустим только, я думаю, на последних каких-то стадиях, там, если переворот какой-то идет или что-то еще. То есть, ну, когда он действительно нужен. А просто тупо там заниматься фигней, это удел малолетних анархистов. Коли все так зажато, треба писать верши и створевать музыку, литературу на белорусской мове. Ну, некоторые пытаются писать, с этим как бы тоже довольно-таки плохо. Я бы не сказал, что все идеально. Ну да, делают некоторые это занимаются понимаешь жук ты немножко не в теме тут между экстремизмом и чисто вот культурными такими до да, написанием стихов там всего такого есть еще одно есть например возможность создания каких-то гражданских именно инициатив то есть не протестов обязательно а, например вот такие вещи как там Центр новых идей, например, или СИМПА, или что там у нас еще, Будьма белорусы, Артся Диба. Они же не занимаются какими-то там, э, не экстремизмом, даже не какими-то политическими акциями, по сути дела, а именно такими гражданскими, культурными. Проводят исследования, проводят какие-то мероприятия, там праздники, э, проводят собрания, по растолковывают по правам, например, там человека, по какой-то там гражданской активности. То есть это очень важно и нужно. И это совсем не оппозиция то есть я помню прошлый раз в Могилеве, когда там до да, э, зачитывала татьяна кузина по моему да, исследование центра этого симпа это кто то писал там а, алихнович писал в чате что типа вот она там что-то там ну Говорила там про БРСМ, короче, такая типа тетка там немного э, не совсем оппозиционная, но блин, она вообще не оппозиционная, она нейтральная полностью. То есть это э, центр он не связан с оппозиционными партиями, понимаете как? То есть не только оппозиция занимается важной деятельностью, такие вот центры они тоже нужны. И это, и это как бы сейчас развивается активно то есть я вижу что за последние например полтора года ну вот даже да за этот год очень много мероприятий то есть вот то что я озвучил эти мероприятия это же как бы не все если покопаться то можно в принципе почти каждый день что-то найти в минске вообще каждый день всегда что-то проходит то есть всякие какие-то акции там какие-то мероприятия ну дофига чего так что тут у нас пишут еще а, так С -с серый код пытание какие ставления в беларуси до игоря тышкевича есть такие белорусские аналитик публицист блогер как як юна воспринимается патриотично настроенными белорусами ну, конечно я знаю кто такой игорь тышкевич он тоже в дискорде есть мы его звали но он говорит летом мы его звали он говорит мне некогда мы с ним поговорили тогда один раз и потом он больше как бы не приходил вот я знаю кто такой я смотрю периодически его аналитику ну Пару раз он там какие-то косяки такие допускал, ну спорные какие-то высказывания. Но так до него я знаю отношение, ну к нему. Хорошее достаточно. То есть, ну, он на хорошем счету, патриоты к нему относятся хорошо. Я не слышал, чтобы кто-то говорил, типа, вот там Тышкевич такой, секой. Ну, бывало, что он какие-то сделал там определенные такие заявления спорные, но это так вот. Извините. Вот. Пальчис на минулом тыдне просветил свой стрим вселетнему перепису населения, акцентуючу вагу на пытанне прародную мову, якое ваше ставлення до этого пытанне. Ну, в этом вопросе я его полностью поддерживаю, да. И считаю, что таки да, для белорусов было бы очень неплохо, когда будет перепись указать, что первые, пер, первый язык, да, первая мова, э, это белорусская мова, да и родная мова так само белорусская и там в, в, в повседенном житии размовляем по белоруску но это важно хотя бы вот кто-то говорит ну зачем если в реальности там 90% русскоязычных ну затем чтобы вот для статистики то есть пальчик все разъяснил в этом плане мне кажется четко то есть по крайней мере мы от этого ничего не потеряем но показать что то есть вот этот шаг он означает что человек который так делает это русский патриот то есть он это делает сознательно понимаете как а даже если не говорит то он будет указывать такую информацию понимаете тут вот некоторые пытаются сказать типа вот вы хотите там что-то неправильно там до да, людей подбивайте чтобы они что-то неправильно указывали нет это не неправильно это власть неправильно поставила вопрос изначально в переписи так не должно делать это по-другому формулируется совсем они сделали так, что, типа, чтобы большинство людей указало своим языком русский. То есть они специально так сделали, чтобы занизить процент. И поэтому в ответ на это нужна определенная реакция. Вот пальчес указал, какая. В этом вопросе то есть, я поддерживаю то, что он говорил, что так необходимо сделать. Когда будет перепись, я буду указывать, конечно, первый язык белорусский и ну, вот, то, о чем говорили. И вам как бы рекомендую тоже. То есть это важно. Так, мне э, сподобается его экономичная частка блога. Это по поводу Тышкевича. Так, я подписанный на Тышкевича. Да, я подписан, но я говорю, что я в принципе мало чего смотрю. Так, Найтбот тут заблокировал ссылку. Э, лидер тут сбросил ссылку на петицию. Сейчас мы посмотрим, что это такое за ссылка. Так, Кир, такое, пыта... такое пытание, и у меня было, как ты ставишься за Тешкевича. Ну, нормально ставлю за ташкевича Ну, я слушал его некоторые блоги аналитические. Ну, в принципе, как бы мнение человека вполне допустимо. Это не значит, что он как бы прав все время. Ну, просто послушать его можно было. Да, Артем, ты, как всегда, суров и, и беспощаден. Так, живи беларусь слава украине слава украине да так витания чатова та то респект коту да привет степан сорока тебе как бы тоже не хворать так электронная музыка на белорусской де хэви-метал рэп электронная музыка все инше, то совковый бред но есть если поискать что-то можно найти, там электронная музыка, я думаю, есть точно белорусская. Рок какой-то белорусский нормальный тоже как бы был, 90-е, начале нулевых, он и сейчас, наверное, есть. Только он создается в основном где-то за пределами Беларуси. Но это группы такие, которые, ну, их власть не допускает многие выступать. Хотя сейчас, я смотрю, вроде тоже как потепление в этом плане. Рэп тоже есть, как бы все есть, поищи, загугли есть все где искать не знаю где-то искать ну там где где музыку еще так ну он в политике фантаст или рассуждает на перспективу а какая она хз да это как бы вопрос достаточно сложный так видел видео с ватником в минске с шевроном вежливые люди не не видел но допускаю я видел фотографию с этим как его. у кого-то там на балконе флаг российский висит фотографию видел когда у кгбшников а ты имеешь ввиду я понял о чем ты да я смотрел фото такое да у кгбшников они там выиграли какое-то соревнование и сделали акцент у него там шеврон нашит с российским флагом это как бы да о многом говорит так вежливые люди Какие именно спорные. Ну сейчас об этом говорить это надо разбирать отдельно блог. Так, ну я помню было вот недавно даже что-то мусировалось по поводу по поводу чего-то. Но я говорю, что я так слежу поверхностно за другими блогами, потому что у меня на это времени нет. Но я знаю, что некоторые по некоторым выражениям просто я читаю в фейсбуке там комментарии разные, то есть ответы там читаю комментарии когда захожу бывает на видео там ну такие есть довольно спорные. так э -э чего про газ он четко разложил у каждого как бы свое мнение так что у нас тут еще есть требуйте отмены добав добавок брома во все продукты кажется вся беларусь на броме и валерьяне нет, просто всю Белор всю Беларусь находится в лапах Лукашенко. Понимаешь, людей, готовых действовать там что-то делать достаточно они есть просто если ты попытаешься вот такими методами особенно как ты говоришь то таких людей их же всех изо... их же всех быстро и изолировали то есть вот 90 посмотри что было к примеру да там машины переворачивали а что сейчас стало это же как раз из-за того вот из за таких экстремистских действий стало то есть вот баранович к примеру ты говоришь надо там действовать вот так сяк он всего лишь в автобусе ударил человека в штатском который оказался ментом не представлялся да не показывал документов теперь баранович три года сидит в тюрьме но если ты попытаешься прокалывать кому-то колесо ты будешь тоже там тебе лет пять дадут тюрьмы будешь тоже сидеть вот так вот просто это нецелесообразно то есть беларусь украину сравнивать не стоит тут у нас немного по-другому все и действовать надо другими методами покрышки там притащить в центр минска и подпалить это они это не поможет это как бы не про нас надо для того, чтобы что-то достигнуть, надо, в первую очередь, чтобы большинство людей поняло, что вообще происходит, и их раззомбировать от то есть, да. Для того, чтобы надо создать какие-то структуры, да? объединить активистов, чтобы была сила действительная, а не так, вот, как, как у нас было раньше и как вот сейчас у нас еще находится. То есть у нас сейчас еще все в процессе формирования. Так, какое самое главное задание белорусской оппозиции на наступный месяц, Соковик? Что необходимо заработать? Что значит, что необходимо заработать? Какое задание оппозиции? оппозиции никаких заданий нет. То есть, вот, назначили какую-то акцию, сделали, еще что-то сделали. То есть, ты, видимо, не совсем понимаешь ситуацию. Я просто отслеживаю мероприятия, приезжаю и снимаю. Мне заданий-то никто не дает. Я как бы сам выбираю, что мне интересно, и туда приезжаю. Мне заданий никто не дает и никто не платит поэтому я как бы на своем иждивении понимаете как когда же например журналисты какие-нибудь приезжают там да, то и у них редакционное задание есть им надо снять определенное что-то но им в случае чего и покрывают расходы все да им покрывают э, эти как о, проблемы там если что-то до да, оборудование там новое купит а мне никто ничего не покрывает поэтому я как бы стараюсь действовать осторожнее все-таки но но я понял, что ты хочешь Кир сказать. Я просто немножко уточнил. Заданий нету никаких. А ближайшие планы у оппозиции, если ты об этом, то это да, БНР 100, кстати, да. Оппозиция хочет организовать свои митинги там на БНР 100, на БНР 101, вернее. Это будет 25-го. То есть 24-го это организуют всякие неполитические организации, там Арцетиба, ну и как бы БНР тоже подала заявку на это но то знаете для чего для того что у нас вообще массовое мероприятие имеют право организовывать только партии политические да там всякие юридические лица такое но ну, простой человек не может собрать массовое мероприятие где больше тысячи человек понимаете вот поэтому заявку на бнр 101 насколько я знаю подавала партия бнф именно вот для этого потому что иначе бы просто ее бы никто не рассматривал вот а так в прошлый раз оппозиция как бы немножко просрала, все организовывали чисто гражданские активисты. И поэтому вот Пальчис, Тамар ну другие еще там организации, кто там принимал участие, вот они организовали, а оппозиция осталась не у дел. Статкевич там и этот, как вот белорусский национальный конгресс сделали свою альтернативу на Икуба Колоса, протестную. А в этот раз оппозиция хочет тоже организовать какой-то митинг там или что-то такое 25-го. Посмотрим. Это говоря об оппозиции. А потом, 2 апреля, уже дата приближается потихоньку. Статкевич там и другие тоже анонсировали в Минске протестный марш против союзного государства. 2 апреля. Но об этом мы как бы поговорим ближе к этому, когда время подойдет сейчас пока говорить рано во сколько там какое это, в каком месте это еще будет решаться что да как это будет легально или нелегально вы общаетесь с обществом Гоми? да нет вроде не общаюсь я смотрел их видео и как бы подписан на канал я знаю что есть такой канал но как бы стиме не общался я заходил на стримы пару раз пару раз заходил на стрим и писал там сообщение, ну не отвечали как бы да что-то, а так чтобы вживую я просто не был в Гомеле никогда, поэтому я не общался. Я вот видел только на Чернобыльском шляхе Кабанова и когда вот в Брест ездил там Петрухина, но ну, это канал Народный репортер, а по поводу общества Гомель я их вживую не видел никого. Так, наверное 101, да. Были музыканты. Так хуже из Раисии возят спирт и разливают на хатах. Но это как бы всегда было, поэтому покупать какой-то паленый спирт в гаражах там где-то я бы не советовал. Так, что тут еще? Из электроники. Пава. Может быть. Как говорится, та, там напишите, а то человек интересуется. Про БНР 101 неизвестно. Про БНР 101, да, неизвестно по поводу того, разрешат или нет. Насколько я знаю из последних новостей, но ну, это в первую очередь надо спрашивать пальчица конечно, и Белоуса там, и кто этим занимается. Но, насколько я слышал, стадион дал такой ответ: Мы, типа, не против, просто у нас надо завести какое-то покрытие, там специальное еще, да. И потом его протестировать. И вот пока мы его не протестируем, это вот новый газон там какой-то да то мы там не допускаем проведения никаких мероприятий а это как раз планируется вот примерно как когда будет бнр 101 или даже позже немножко поэтому пока это это не это не отказ еще официальный но это как бы такой намек на то что скорого ответа ждать не придется То есть мы посмотрим что там будет кстати оппозиция оппозиция подала по моему Заявку на проведение двадцать пятого митинга возле оперного театра. Вроде как. Это их акция. Так, да, на белсате есть отдельные канал музыки. Витаюсь, Абры. Да, Артем, да. привет. Витаем вас. Так, ваши пропановы как сопротивлять русскому миру альбо як створить белорусский свет. Ну, во первых тут сто 500 этих пропанов целые стримы были у часа были, были был стрим даже из могилева еще в конце прошлого года как, как бороться с российской пропагандой то есть вся эта тема перемыта сто пятьсот раз примерно вот так как и боремся сейчас а как еще так про витание усим сведомым валерь витечко витаю те ведаете украинского блогера Андре, андрея луганского ну да слышал я кличите сенс есть того что он робить ну я не слежу как бы за его деятельность я просто знаю что есть такой там полтава там знаю да киевская русь ну слышал их смотрел в основном они как-то на чат рулетках вроде когда ну, специализируются. у нас эта тема не очень-то сильно популярна вот в Украине, я смотрю, она гораздо больше популярна. Блогеры, которые вот делают, начат рулетки что-то. Код вот, «Интернет свое дело делает». В смысле «Интернет свое дело делает». Какое дело он делает? В плане борьбы с режимом Луки или чем? С коммуникацией. «Так, для начала, хоть общественной деятельностью, как код заняться, а не сжечь крышке. Да, по поводу покрышек просто я же говорю, что это будет недолго. То есть никто не говорит, что вы, допустим, не можете там поджечь покрышку. Можете принести поджечь покрышку, то есть особенно если вы не будете никому объявлять о том, что там будет проводиться акция, принести колесо, к примеру, там на октябрьскую площадь, поджечь его. Но только вас потом, только я это, во-первых, строжайше не рекомендую, потому что э, первый же наряд милиции, который там будет, а он там будет очень быстро. Он вас возьмет, и вам как бы придется потом отвечать своей жопой. А смысл какой в этом? Ну, просто вот что от этого изменится? Ну, под -по колесо к примеру, да. Если э, кто-то скажет, ну блин, если один человек придет, так это конечно, это надо, чтобы какая-нибудь военизированная структура там собралась, пришло 100-500 человек с колесами устроили. Ну, во-первых, если только люди начнут переписываться где-то в чатах и говорить, что вот, давайте создадим военизированную структуру, будьте, так сказать, уже уверены, что КГБ об этом будет знать. И как только структура такая начнет образовываться, их сразу же разгонят и возьмут. А если даже она и образуется, то эта акция все равно будет первой и последней. То есть, ну, это я про просто говорю тем, кто не представляет. То есть, вот то, что такие комментарии пишут люди, это говорит о том, о полном незнании ситуации в Беларуси. То есть, о том, что здесь происходит. И потом, вот такие люди, они пишут о том, что там э русский мир, там тут Путин уже там управляет или что-то еще. То есть, ну, люди, в принципе, вообще не ориентируются в том, что происходит в Беларуси. То есть, тут просто э другое... Другая ситуация, другое совсем отношение. Тут по-другому идет все процесс. То есть тут это не значит, что все там под лукой, к примеру, или все путинисты. Просто другие методы применяются. В Индии, например, в Ганди мирными методами добился независимости. Я не говорю, что у нас это сработает, у нас другое что-то. Но просто говорю, что способы есть разные. То есть поджигание покрышек это не единственно возможный способ. Тем более, что надо понимать, когда везде. То есть, это на финальной стадии я допускаю. То есть, когда вот как в Венесуэле сейчас, к примеру, да, вот Венесуэле сейчас, я думаю, экстремизм вполне допустим. То есть, все уже понятно, режим держится на последнего, да. То есть, надо убрать с дороги вот этот замшелый камень, в видимо, дура. А вот это говно застарелое туда въелось, и мало того, что он не дает людям жизни, он вон палит медикаменты, еду. То есть, это вот додуматься до такого, когда в стране голод, а вот такое делать. Вот там, да, там столкновения какие-то проходят. То есть там удивительно, что все довольно мягкое, учитывая, сколько у людей оружия на руках. То есть там бы они уже могли бы, в принципе, давно и зачистить э, вот это вот э, коммунистическое правительство социалистическое. Так, не стремать и не спынить. Э, на вот 60-х годовые сидят в интернете через смартфоны. Мало того, скажу, 70-годовые сидят. Вот. Э, был стрим, когда про родную мову, да, там, из Орши, вот там есть разные люди, ну, пожилые всякие, вот, Юрий Конышко, ему, по-моему, 72 года, оппозиционер тоже, вот, ходит на все мероприятия эти. то есть даже 70 годовая скоро и 80-ти, наверное, уже будет. Так, так, так, совок вздыхает. Любого зомби, вот она, можно раззомбировать за полчаса, если он не ворует или сосет из бюджета. Ну, не знаю, не знаю. Это утверждение тоже такое спорное. Может быть, можно, может и нельзя. Но если можно, то почему-то это столько ваты, Что не все у нас далеко воруют. У нас бюджетов не хватило. Если б все воровали. Тут, я думаю, есть еще что-то другое. Так. Треба неким чином заробить моду на нашу мову, до историю и подтягнуть до этого. Кстати, это ж уже есть. Вот пальчис об этом рассказывал. Понимаете, в чем суть? Нам очень сильно мешает сейчас Лукашенко его политика, которая разваливает вообще белорусскую экономику и все сводит к какой-то вот такой профанации. То есть, вот если он берется за что-то там увеличить количество белорусской мовы, то по факту получается полное говно. То есть у нас говорят о том, что вот больше часов, там больше всего. Но когда реально смотришь, школы эти закрываются, все закрывается. То есть у нас такое ощущение, что у нас идет процесс наоборот на белорусизацию, а на словах везде пишут все, что на белорусизацию. То есть это как будто патриотам в глаза какую-то пыль пускают. Типа вы не беспокойтесь, все нормально, все не так плохо. А на самом деле все плохо. А по поводу того, что вот Александр Зайцев, ты сказал, это правильно. Так оно и нужно. В идеале должно прийти к власти какое-то национально ориентированное, да, правительство, ну, то есть люди, которые, с одной стороны, мысли достаточно прогрессивно и будут развивать экономику, но с другой стороны, им как бы не чуждые белорусские национальные ценности. То есть вот тогда все пойдет. То есть если пройдут удачно реформы, будет подниматься экономика, расти, и в это же время будет идти популяризация белорусской мовы. Просто понимаешь, в чем суть? Все смотрят на успешных. Беларусь сейчас в жопе находится, поэтому никому эта культура и мова особо не интересна, кроме энтузиастов, которые именно вот специально продвигают. То есть это вот такое, как тебе сказать, одна из форм такого вот самопожертвования, что ли, вот как кто-то занимается активизмом, например, там по 20 лет выходит на площади, там на сутках сидит, на, в тюрьмах в разных, ни за что, просто вот он борется э, вот так вот, не видя никаких перспектив, но все равно вот, надо долбить, долбить этот режим, типа там... Вода, камень разъедает такое. Так же самое и отдельные активисты. Понимаете, это личный выбор каждого человека. Вот есть люди, которые считают, что им это надо. Но когда, ну, простого человека ты не заставишь. И заставлять вообще не стоит. Потому что, когда ты кого-то что-то заставляешь делать, это вызывает обратную реакцию. И вопрос возникает главное, а зачем? То есть, к примеру, да, если Беларусь будет дальше скатываться в жопу мира, то, соответственно, и культура, и мова все будет скатываться тоже в жопу. Потому что ну это неуспешная страна и она пойдет на дно понимаете что поэтому необходимо вырваться из лап русского мира вырваться из лап совка который сейчас продвигается и тогда все будет это должно быть параллельно с экономикой определенные средства вложить в какую-нибудь рекламную кампанию призвать профессиональных таких людей которые занимаются там не знаю каких какой-нибудь аналитикой там маркетингом чтобы они сказали конкретно посоветовали какие шаги по популяризации и плюс проводить реформы то есть тогда появится мода понимаете если страна которая была дном было совком и вдруг вырвется и будет развиваться активно то это вызовет интерес вообще у всех и будет на беларусь в том числе ссылаться вот как сейчас на грузию например там или на эстонию типа вот смотрите две страны которые реально после совка вырвались я про польшу уж даже не говорю то есть польша это для нас был бы вообще хороший пример вот так вот. Поэтому все смотрят на успешных. Так что у нас тут еще пишут? Так, задачи я имел на Ты планы, какие вы формуете сами для себе. Опять-таки, кто формует? У нас огромное количество разных политических партий, общественных движений. Каждое движение само там себе что-то делает. То есть где-то договариваются, проводят совместные акции. А я просто блогер вообще. Просто я общаюсь с политиками, да, с активистами, слежу за этим, как бы ну, сам стараюсь участвовать где возможно. А я в планах таких, ну, я просто о них знаю, но я не организую пока никакие мероприятия, у меня нет еще таких возможностей. Я стараюсь вам носить информацию о том, где это проходит. Поэтому я как бы сказал вот о ближайшем, о том, что проходит. То есть это можно посмотреть, например, на сайте одной партии, там одно какое-нибудь мероприятие, на сайте другой, там еще что-нибудь происходит. То есть постоянно что-то в Беларуси происходит. Вот те, кто говорят, что все тухло, там все мертво, это неправда. Ничего не мертвого. Все есть, просто мероприятие немного другого плана. Это есть люди такие экстремистки настроенные, которые хотят, чтобы именно вот было жесть, там, когда уже свергнут там режим поганый, там, да. Но знаете, мы это уже прошли. Вот Хартия уже сколько лет говорит, вещает о том, что вот завтра там режим падет, вот там все конец, ну чего не пал пока. Так по стадиону неизвестно, да и по стадиону неизвестно, и по оперному театру неизвестно. Витаю, серый шкет. Витаю тебе тоже, Евсин, Вятка. Когда ты микрофон уже починишь? А то все заходишь, слушаешь. 10 лет все микрофон. Вот. На Алиэкспрессе закажи себе дешевую петличку. За доллар всего лишь. Это ж недорого. Я думаю, это доступная цена. Путин, похражая ядерными ракетами на Вашингтон и Пентагон, отчувая себе моцным, как вылечить эти не.. Узмоснится российский тиск на беларусь одночасово забострением международной обстановки но ну, тиск на беларусь узмоснился уже вельми шмат часу тому и таки да путин со своими ракетами блин ну Кому он угрожает? У него там домов, наверное, больше, чем у американцев в Вашингтоне. У, у него там, у Песковых, у всяких его помощников, там секретарей, у, у жен секретарей, у любовниц, там э, заместителей секретарей. То есть по кому они хотят жахнуть? Они же там сами живут, их дети. Поэтому все эти разговоры, что там Путин ядерное оружие применится это знаете. А я к этому серьезно не отношусь. Так. И кстати американцы тоже так себе к этому насколько я знаю не особо вот сергей Николюк тогда сказал интересную вещь во время своего выступления он говорит в америке слабая система про и она в основном рассчитана против ну, там против ким Ына. то есть Чен ын это действительно дебил который может жахнуть там по гуаму например попытаться. поэтому там против него есть система, а против россии не делают потому что ну, как бы все знают так интернет еще не делает люди об общественном активизме вообще не знают из интернета нужно выходить на улицу в том плане заниматься активизмом да в том числе Но смотрите, не все люди могут себе такое позволить то есть кто-то допустим там не знаю инвалид может быть или просто очень занят или там боится сильно или еще там какие-то проблемы серьезные то есть кто-то должен заниматься интернетом например вести администрировать группы там не знаю перепостить информацию там что-то еще производить контент например графику делать там сайты делать что-то еще делать то есть это работы хватит для всех это должна быть скоординированная работа разных людей из разных областей вообще а если все прям пойдут на улицу, ну это конечно хорошо, но это тоже не есть. То есть, если человек не выходит на улицу да, на акции, вот как мы, например, к примеру. Да? но то это еще как бы не значит, что он там плохой человек может работать хорошо и на благо развития гражданского общества и в интернете просто это должно быть обосновано то есть если просто кто-то говорит ой давайте я там в интернете лучше посижу все ну это как бы не всегда обосновано то есть есть случаи когда действительно это нужно то есть к примеру подставлять там крутого админа какого-нибудь программиста который там э, готов бесплатно там сайты делать оппозиционным группам или что-то еще под, под дубинки, ну э, я смысла не вижу особенного то есть если он не хочет там да у него есть своя работа он может там этим заниматься э, кто-то допустим может заниматься э, помощью там мессонатской какой-нибудь да спонсировать вот организации общественные э, помогать активистам это тоже важно. То есть человек может вообще не выходить ни на какие акции, но он, к примеру, донатит, там, снабжает активистов. Это тоже важно, потому что без этого активисты тоже не протянут. Потому что финансовая помощь тоже важна. Например, оплата там, штрафов каких-нибудь. Ну, просто там на жизнь, на поездки, на что-то еще. Это тоже все, откуда-то должно оплачиваться. Либо это какие-то гранты, либо это какие-то там, не знаю, дополнительные какие-то подработки или что-то еще. То есть, в любом случае, любая работа важна. Активизм, безусловно, да. У нас проблема в том, что очень мало на улице выходит людей. Вот тот же митинг по поводу политзаключенных, там не так много было людей, 10, кажется, человек. И что-то около того с плакатами стояло. Ну, плюс еще несколько человек, которые вот ходили, снимали. Я снимал, еще кто там снимал. Но большинство там, конечно, были журналисты. Большинство были журналисты, так что тут такое дело. Смогут ли спасти Беларусь? Ну, это риторический вопрос. Смогут ли спасти Беларусь? Там, когда развалится Россия, например, или там что-нибудь еще? Когда Украина войдет в ЕС? В это, это вопрос с такой серией. Ну, когда-нибудь, наверное. А может быть, смогут. Я надеюсь, что смогут, конечно. Вступайте. Так, так, так, так, так. Чат перевернулся. Что у нас тут? Вступайте в и в любую общественную организацию занимаетесь делом да можно вступать в партию можно не вступать можно просто заниматься кто как хочет а способ когда беларусь э, станет банкротом не знаю э, когда-нибудь станет тут вопрос во времени сколько это все затянется и к чему в итоге придет в венесуэле уже тысячи убитых протестующих за последние 10 лет ну вот видишь, а в Венесуэле это все гораздо хуже, то есть там нищета реальная, там просто нищета, там нет туалетной бумаги, там полная жопа. Вот там экстремизм бы еще, может, сработал, но видишь, даже там не помогает, а в Беларуси что? КГБ как бы тоже не, это не спит. Оно а таких людей, которые способны реально действовать, что-то там заниматься экстремизмом, вот как аватаров, например, да, такие серьезно настроенные люди их отслеживают отлавливают и нейтрализуют, чтобы они ничего не устроили поэтому тут такое дело серый код кого из нынешних оппозиционных политиков деятелей культуры историков в беларуси можно назвать совестью народа которая пользуется доверием и уважением большого количества беларусов Ну, сразу скажу никто не пользуется доверием большого количества беларусов большинство беларусов в принципе мало чего знает а об оппозиции, об оппозиционных лидерах, об историках там и о чем-то еще таком. То есть это все тема запретная, это тема маргинальная для простого человека, вот среднестатистического работяги. Они что-то, может быть, слышали, кто постарше про поздняка, могут сказать. А, оппозиция, да, Зинон Поздняк и Статкевич, вот, да, главный оппозиционер, там Статкевич есть такой. Ну, вот, вот это вот их уровень, все. а какой совести ты говоришь? Так. Про акцию в том Бресте никто не знает. Ну, кто хочет, тот знает. Об этом пишет вот тут-бай, все даже пишут. То есть нейтральные СМИ. Люди, в принципе, знают, что там кормят голубей. Просто не все туда собираются. А Кому-то просто пофиг. Кто-то видит, что это как бы ни к чему не приведет. Типа завод строится и думает, что это бесполезный способ. Ну, кто, кто зачем? То есть, понимаешь, у всех там разные причины, почему они не приходят. Про акцию знают. Кто то может, и не знает, да, но а многие знают, я думаю. Тем более, что это уже много продолжается. И об этом уже, наверное, говорили там в разных СМИ. И просто люди между собой, то есть этот центр же там, наверное, да, ходит, видят, что там собираются люди, милиция, то есть, ну, спрашивают типа, что такое, и, наверное, разговоры шьют, типа, вот там голубей кормят, там против завода протестуют, как бы, ну знают, наверное. Так есть же сайт предпринимателей. Так, так. «Будет ли реакция властей на требования активистов об освобождении патриотов-заключенных, когда там планируется спортивный чемпионат?» Они сегодня на Белсате показали пикет с плакатами. Да, видел, видел, видел, это репортаж этот, Белсат там задавал вопросы, а видел себя даже вначале как заставка, объектива там видел, как я ходил. Потом я смотрел стрим еще одного человека, он тоже оттуда стримил, минут на 30, наверное, или 40. Там, стрим или на 20 такой э, тоже там все видно. По поводу патриотов. Э, есть вероятность, что освободят. Эти ли игры будут несколько дней, или там неделю, что-то около того. Э, в июне, кажется, в июне. Какого числа конкретно, я не помню. Вроде бы, или, или озвучивали дату, или просто сказали по поводу июня. Э, и вот, к этому дню к этому мероприятию оппозиция добивается освобождения политзаключенных или хотя бы уменьшение сроков там ну то есть улучшение условий такое вот да кстати мне еще вчера когда вот мы были филипп дал открыток для политзаключенных надо будет их подписать и отправить открытки от центра весна с разными вот такими дизайнерскими штуками Маю право керовать своим житем. Маю право э, на не, непродвзятое, компетентный, незалежный суд. Все такие вот. Так, это повторное. Тут у нас что? Мое право на свободу думки. То есть, такие вот дела. А по поводу политзаключенных, как бы, дело идет. Ну, эта акция, конечно, была дерзкая, еще раз-то помню. То есть, в центре там. Я думаю, результат какой-то да будет. Что-то перед этой акцией сделают. По поводу Куропат тоже. Вероятнее всего, власть пойдет на какие-то уступки. Ну, как говорят некоторые, скорее всего, может быть, прикроют на время этот ресторан под каким-нибудь предлогом. Там, проверка или что-то такое. Чтобы активисты просто там не стояли. Так, правильно, государство полное говно. Акция в Бресте не актуальна. Да, наверное, поэтому людей мало приходит. То есть, ну, кто-то не видит перспективы, и оно как бы видно. То есть, смотри, мы подошли, остановились возле кинотеатра, и дальше народ стал расходиться, потому что типа, ну, а чё стоим? Ну, стали, ну, дальше что? Это как с тунеядскими маршами было тоже. Народ вышел, типа, да, там поганый тунеядский марш, что-то давайте покажем, кто там настоящий тунеядец, кто там в дроздах засел, дармоед. Выходит, вышли, попротестовали, приняли резолюцию, и дальше что, разошлись, и что, а в следующий раз потом, что опять выйти, опять принять резолюцию, опять сойтись, и так бесконечно, то есть, типа, надеюсь, что Лука дрогнет и отменит, ну да, он дрогнул, пошел на ну, уступки, ну а если б не пошел, то что дальше? То есть оппозиция не предлагает дальнейших действий, вроде, насколько я вижу пока, каких-то решительных. То есть все как бы ждут вот так. Это скорее такая торговля. Это не то, что вот ультиматум жесткий, вот мы там сейчас. Это такая торговля, типа смотрите, вот мы сделаем так, давайте вы лучше по-хорошему пойдете нам на уступки. Иначе иначе мы что-нибудь придумаем, иначе что-то будет потом. Вот мы не знаем сами что, но, но что-нибудь будет. То есть это вот из такой серии завод запускают в марте Ну тут артем ты тоже как-то пессимистично я думаю смотришь то что завод запускают и там сойдет первый аккумулятор первый же всегда может оказаться последним аккумулятор или второй или третий то есть как запустят, так могут и закрыть это зависит от того как будет развиваться ситуация и как будет власть к этому относиться и в принципе как дела у них пойдут там так что я видно будет главное не сдаваться продолжать борьбу да правильно Должно прийти к кормушке власть, которая научит белорусов белорусскому. А сами нифига. Снова царь-батюшка, который научит. Не, тут другое, тут не царь-батюшка. Просто сейчас власть антибелорусская. Поэтому вот активисты, они пытаются на каких-то волонтерских своих началах что-то делать. А большинство людей, ну им это не надо. То есть смотри, у нас все расифицировано, поэтому это как бы, ну это не нужно для простого человека. То есть да ты можешь объяснять там типа это там мова, мова предков там все такое это душа народа без языка нет народа это все правильно действительно оно так и есть но что ты объяснишь там какому-нибудь слесарю там завода это он скажет ну слушай дружище я включаю телек там все по-русски говорят я все понимаю в интернет захожу там русские соцсети как бы да, айфоны тоже белорусы, не белорусы как бы делают у нас тут в беларуси страна катится в жопу типа я вообще думаю там в россию или в польшу или в америку уехать типа ну а вы мне рассказываете там про какую-то новую культуру то есть вот так вот ответит и, и что можно ему сказать что ты там манкур ты там вот такой секой ты нехороший ты несознательный человек ну блин но по своему то он тоже прав это такая знаете такая обывательская такая философия циничная гнусная ну блин как как ты ее опровергнешь если она действительно во многом так что необходимы именно шаги не только отдельных людей на каких-то волонтерских началах но и чтобы власть действительно делала какие-то подвижки к этому чтобы это было нужно для чего-то они сейчас пытаются что-то делать но это скорее как противостояние путину так, так, так, так, до речи в Украине на Майдане так само автомобильные шины полили, подпа, подпаливать, не, Почали подпаливать не одразу, была просто демонстрация и песни, а подпаливать пачали у отказ на, силовое, на силовой тиск Беркута, як самооборона людей. А у нас как раз таки самооборону уже сто лет никто не, даже организовать не мог, не на митингах там нигде нормальную охрана там говорят вот было когда бы на ярство праздновали да но вот именно такое оппозиционные какие-то дружины там самообороны ну с этим все плохо организовать вот не удавалось широко от они откажи коли ласка что ты думаешь про Миколу статкевича ну лично как человека я много раз уже говорил я статкевича уважаю потому что нельзя сказать что это человек такой который там дрогнул по и или что-то еще он действительно шел все время во главе, так сказать, колонны, можно относиться по-разному к его акциям, что он там хороший, плохой, что он там белорусов завел в тупик и, и все такое, что он там все слил. Но сказать, что он вот какой-то слабый там или трусливый, это вот точно не скажешь. То есть это действительно смелый человек, который, если будет революция, он если он ее объявит, он действительно будет хотя бы идти во главе и, так сказать, от, ответит больше всех за свои действия то есть в отличие от кого-нибудь мальцева он не будет там сидеть в какой-нибудь не знаю франции там швейцарии и по интернету давать указания типа давайте вы там колеса подпалите давайте вы там пойдете что-то захватите он сам будет идти и делать это другое дело что статкевич придерживается таких более как социал-демократических социалистических взглядов а мне эти взгляды чужды поэтому я например не мог бы вступить в его громаду по этой причине потому что я не левый <coughs> как бы вот все Так, э, вату э, не, не учим, не махчима упевнить, Бо российское телебачение працуя. При этом треба разуметь, что у, что у люди РФ... А, у РФ, видимо, люди э, асофицируются у СССР, с СССР. Ну, так написано, если честно, знаете, с ошибками. Вот, значит, я так понял, да, потому что ватники российские они себя идентифицируют с гражданами СССР и они и, и пропаганда основная идет оттуда из России, как бы, ну да, это такое обоснованное замечание, я бы сказал. Статкевич соцзетем левый, да, ну как бы я говорю, как человек, то есть он действительно вызывает уважение, что он не будет прятаться где-то там за спинами кого-то, он действительно может вот выйти там, он такой вот буйный, может там, не знаю, подпалить и шиной там и все что угодно, то есть вот это действительно такой революционер. Настоящий такой революционер в Беларуси. Вот Таких у нас людей немного, честно говоря. Но по поводу политической программы, то есть если бы он стал президентом, ну не знаю, я бы каких-то надежд не возлагал. То есть мне социал-демократическая, социалистическая идеология, она чужда. Я придерживаюсь других взглядов. Так, надо независимой организации, надо частную собственность. Чем у государства меньше монополий, тем лучше его полностью поддерживают полностью поддерживаю всем так и надо вот организации возникают люди набираются опыта создают организации вот те же центры всякие независимые там симпа по путьма белорусами там артсядиба это они, они же не оппозиционные то есть они не связаны например с какой-нибудь партией, напрямую там вот пнф примеру открыл там или бхд или кто-то еще нет а вот люди организовались у них есть свои взгляды да они естественно поддерживают национальную культуру символы там они а оппозиционных безусловно взглядов чем нельзя сказать что они там провластные какие-то да но они не входят в какие-то, не являются официальными подразделениями каких-то политических партий. Это независимые, можно сказать, гражданские организации. И таких должно быть больше, их и становится больше. Вот центр городских инициатив там в Могилеве появился. И разные другие. То есть все это развивается. Я говорю, у нас сейчас гражданское общество находится на стадии формирования. У нас еще пока такой полуфабрикат. Что с этого будет, неизвестно. Государство задавит это, или, например, оно прорвется таки и разрушит вот это говное государство. Мы пока не знаем. Ситуация еще вот такая находится, колеблется по сути дела. Как бы все сложно не выглядело и без выхода. На самом деле еще сейчас все в положении такого 50 на 50. Еще не, не, не, не сделано, не принято такое решение, что вот можно было бы сказать, что все мы проиграли, либо мы уже выиграли. Я бы поэтому пока прогнозов не давал так уж лучше северинец анисим и так далее Ну, правоцентристы северинец губаревич э -э -э, кто там еще Галай козлов насчет анисим ну анисим председатель товарыства белорусской мовы Ну, как бы она себя так тихо ведет там в парламенте обычно про нее писали что конопатская там приняла такой-то закон и его там также поддержала анисим то есть ну такая как-то без инициативно себя вела сера но то есть она вроде есть на вроде ее и нет поэтому по поводу анисим я ничего не могу сказать может у нее там хорошие какие-то взгляды она может там очень подкована политически но честно говоря я об этом ничего не слышал поэтому я по поводу анисим никаких тоже иллюзий больших не строю так Витаю, твои думки о Игоре тышкевич Блин, да уже десятый, наверное, человек про Тышкевича спрашивает. А, пересмотри потом стрим. извини кто с Беларуси, конечно, что я так говорю, но пересмотри стрим. Уже по поводу Тышкевича говорили. Так, у меня ноут. Так, что там у нас опять перескочило? И что это значит? Что ноут? Микрофон-то можно подключить, там же есть эти выходы. Но если ты об этом. Депутатка Нехайчик подтримала за борону мобильников у школах. хай Хайбатьки контролируют детей про смарт-годинники, да. Через браслеты пусть, как собак. Чипированные браслеты, да. Лучше чипы сразу же видим, как животным. То есть, ну блин, это вообще как какой-то трэш. Совмещать активизм с интернетом можно, но это не все могут. Тут я говорю, зависит от человека. Не все люди одинаковые, во-первых. Не все могут делать одно и то же там, с одинаковым результатом. У кого-то способности одни, у кого-то другие, у кого-то больше, у кого-то меньше. Каждый должен в меру того, что он может делать. А не так, что вот ты должен, вот такая планка, все, все вот кто это не, не может себе позволить делать вот те все говно, там бата и все остальное, а вот те, кто может, те это элита. Но ну, это неправильный подход, это вообще, я с этим не согласен. Каждый по мере возможности делает то, что может, подтачивает режим как может. Главное, главное, так сказать, действовать. Так, я собираю, так, я имею ввиду, не митинг, а собирать подписи ну собирать подписи да может каждый и тут я согласен а, как ты кот, ходить на мероприятие да это у меня возможность такая просто есть у кого-то нет возможности поэтому я не говорю типа вот там надо ходить на мероприятие ну по мере возможностей кто хочет кто может кто-то может это перепостить там лайк поставить это тоже как бы важно кто-то может что-то еще сделать То Есть любые формы а, приветствую видите ли вы альтернативу лукашенко в очередной раз напомню слова которые когда-то сказал николай масловский любой успешный сейчас бизнесмен средней руки он уже будет управлять государством на экономикой скорее всего лучше чем лукашенко так кот, я живу от тебя километр до каких-то 300 км но я живу в соседнем другом мире у меня в городе каждый мент знает что служит народу какими они подонками не были Ну не знаю ты наверное живешь не просто в другом городе а в другой стране и опять таки ты говоришь в 300 километрах если ты живешь в украине то это уже как бы не в 300 километрах до гомеля километров не знаю 400 наверное или 500 а украина там еще дальше ну да наверное в 500 километрах как минимум так что у нас тут еще? Куча альтернативных кандидатов. Да, если говорить про кандидатов там Северинец, Губаревич, Козлов, кто там еще. Но они, как бы, мне кажется, неплохие, достаточно все, особенно вот я еще не могу сказать толком про нового человека из УГП. С Губаревичем я, честно говоря, тоже не знаком лично. Вот Хиджигор тут заходил, он, я думаю. Наверное, больше знаком. По поводу других пока не знаю. Ну, Рыгорка, Стусев, СБНФ, в принципе, ну, а кандидатов вообще много всяких. Опять-таки, как Фридом говорил: там Онисенка, Нападская. Ну, если уже альтернатива говорить вообще, любая альтернатива Лукашенко, то там можно сто 500 назвать кого. Но я просто упомянул общим выражением, что любой успешный бизнесмен сейчас ну то есть тот кто в наших условиях в нынешних да, умудряется крутиться и работать с прибылью много лет он как бы уже как минимум знает как работать наша экономика и что надо делать то есть ну таких людей достаточно у нас дофига экономистов хороших. вот алексей Терещук, например правда он куда-то запропастился уже его давно не видел но тем не менее дофига вообще кто так что Тут это вопрос такой странный типа альтер если альтернатива лукашенко это из той серии типа а кто если не лукашенко то да, да кто угодно лукашенко это как раз чуть ли не последний я бы сказал человек который в этой беларуси что-то мог бы сделать кто угодно короче кто, если кроме лукашенко так что тут у нас еще куча нам я думаю не нужна. и так этого достаточно реально пофамильно ну вот назвали десяток другой людей вот известных каких-то если ты про про политиков говоришь бизнесмены э, про копение я думаю мог, мог бы тоже баллотироваться возможно даже неплохой бы президент получился из него но я думаю что он не будет ему это не надо просто так куча людей спрашивала и не знаю что, не знают что акция вообще ну, всякие люди есть из разных источников получают информацию северинец они тимка на рума с примеру много кто а, так человек с ну да брест большой нужно еще узнать программы кандидатов программы есть например программы опубликованные на сайте огп например ты можешь зайти и почитать программу ОГП. на сайте БХД можно найти или вот в книге, которую продает Северинец по поводу белорусской христианской демократии. Тут есть программы БХД за все время. То есть 20 -го года там, программы потом еще там какие-то другие. В 90 90-е годы там описано как, ну, типа, кто помогал формировать партию. И... и современная программа там до да, 2005 года 2017 года то есть все там есть если поискать по поводу других партий тоже я думаю что есть программа, программа этой как его социалистической этой громады социал-демократической тоже у них на сайте есть вся программа есть другой вопрос фридом эти программы длинные и как говорят по статистике их читает всего 1 2 процента не больше такие дела вот поэтому <coughs> программа это так сказать для избранных для тех кто хочет реально разобраться что там как к чему и чего ждать от кандидатов и это кстати правильно я вот смотрел выпуски, которые на скрип скрепе разбирали федя с комендантом ну, когда вот со стороны кажется, допустим, когда лозунги какие-то выдергивают кандидата, там вроде он и неплохой, может быть, да, какой-нибудь там такой достаточно прогрессивных взглядов. Но когда начинаешь внимательно изучать программу, то там одни противоречия идут. То есть тут говорит одно, надо там сделать, к примеру, бесплатное образование там и медицину. А следующим пунктом он говорит, надо снизить налоги. Блин, а где ты будешь брать деньги тогда на бесплатную медицину? То есть, ну, человек серьезный когда вот такое почитает до да, такую программу то есть тут станет все ясно что это очередная шлобуда чаще всего для лохов поэтому но ну, программы там могут быть такие себе у нас в принципе нормально я читал например, программу у вполне себе такая программа ничего я бы под такой подписался так, что тут у нас? Шос. Лукашенко Шос. И Путин Лайно. Так, как раз таки наоборот. Без ТВ, тесно, тесно сотрудничает, Бел -ТВ тесно сотрудничает с Рос-ТВ. А всего лишь аккредитует БелСат. и проблема решена. но его, его поэтому не аккредитуют. У нас вся власть сотрудничает с Рос. М -м. Да и структуры КПБ, ЛДПБ. Так, вот это опять перескочил. Так, так, так, так. Много вопросов. Так, что тут у нас еще? Ага, вот. У нас вся власть сотрудничает с Росс. Так, ага. Да структуры. От много вопросов. Почему статкевич как человек поддерживаемый финансово Западом? Кто такие ватники? Почему Стопкевич как человек поддерживаемый финансового запада? А кем востоком поддерживаем? Так, э -э, кто такие ватники? это отдельный тоже вопрос по поводу ватников это люди такие бессознательные которые, у которых отсутствует критическое мышление всякие там про совки про российские путиноиды с промытыми мозгами то есть ну это если так говорить в трех словах короче всякое быдло музычье которая тормозит развитие нашей страны так потому что э, так потому что запад не против нашей культуры в отличие от кремля Да, а ватники за возрождение ссср и России. Ну, не обязательно есть разные ватники. Может быть, которые не за возрождение. Но как по бы, это им чести все равно не делают. В основном социалисты не обязательно тоже. Есть и не социалисты. Так, если белорусы если Беларусь войдет в Россию, то все на все нация обречена белорусская. Да, согласен любители Нод, гоблина россии 24 против гражданского общества и не разбираются в терминах Да, у тебя безумные глаза добавь свет ну просто дело в том что я у меня три монитора я смотрю читаю например с одного монитора смотрю на другой монитор поэтому у меня как бы камера установлена вообще внизу вот по таким углом поэтому как бы ну я смотрю не в камеру больше а на монитора поэтому тут удивляться нечему Света, в принципе, достаточно, чтобы видно было, что я вот там сижу. Так, прикол в том, что минимум браслеты эти стоят 200 долларов. Ну, понятно, финансовый какой-то интерес. Так, да, люди банально репост боятся сделать. Есть такое дело, боятся сделать репост, боятся ответить, когда у них спрашивают, например, задают вопрос что-нибудь, как вы относитесь там к власти, там, как вы относитесь там к чему-нибудь еще хотели бы вы присоединиться к россии или что тоже тоже многие могут лукавить так что у нас тут еще пишут запад ведая ведая с деда Рэчи деда по да делу речи посполитой находился наш народ тому и под а наверное веды где находился наш народ до да по делу речи Посполитый. так да, раздела в Речи Посполитой, наш народ отличался большим, большим, так сказать, уровнем демократизма. То есть у нас тут было такая себе очень прогрессивное такое государство. А Як на конт Макея? Есть думка, что на переходный период неодренная кандидатура за межой его ведают. Может быть, но я, честно, против чиновников государственных любых, против этих Ромасов, Макеев, чтобы они занимали посты. Какие-то, в принципе, ну, они неплохо смотрятся на фоне Луки, но в целом, вот эти госчиновники современные, чтобы там что-то занимали, не знаю. Я просто, я не против них и не за. Просто лучше, например, такие, чем какие-нибудь там вообще убитые социалисты какие-нибудь. Но в целом, я думаю, что вообще обновить кадры придется. Про Прокопения, да, я уже говорил, что Про копение, может быть, тоже был бы неплохим президентом, в принципе. Но я думаю, что он не пойдет при всем желании. А что с северинцем-то? Посадили. На Крестина, да, сидит, ждет суда. Еще пока не посадили, сидит без суда пока. Был вчера в центре профилактики, до митинга его задержали, когда из дома выходил Сейчас сидит на Крестина. Может, завтра будет суд. Да, Евсен, вот так. Романчук жалко, что вне политики. Ну, Романчук уже свое получил. Поэтому он вне политики. Он хотел быть в политике, но свое получил, и теперь уже вне политики. Ну, это и не обязательно. Он занимается там экономикой. Так, иди у президенты А не хочу. А зачем мне идти в президенты? Во-первых, я по возрасту не подхожу. А Во-вторых,.. Я как бы всегда говорил, что я никуда вообще не баллотируюсь. То есть, когда мне говорят, вы там придете, а вот когда вы там придете к власти, кто? Я приду к власти, Фридом там придет к власти, Артем может придет к власти. Мы как бы вообще никуда не баллотируемся, вне политики. Я, если хотите знать, не состою ни в какой политической партии. Хотя, э, возможность была вступить, пожалуйста. Хочешь в УГП, вступай, хочешь э, сябром БХД там становись или, я думаю, в этот... В БНФ можно было вступить, да куда угодно. Поехал, договорился, взял там телефон, позвонил председателю, вступил и все, пожалуйста. Вопрос, для чего? То есть многие люди вступают в партии для того, чтобы делать политическую карьеру. Чтобы там где-то что-то засветиться, там на какой-то акции выдвинуться, показать какой-то инициативный, какой-то крутой, чтобы тебя назначили каким-нибудь председателем, там областным, там каким-нибудь еще. Сесть на зарплату, получать, так сказать, бабло, там что-то постараться урвать, что-то сделать, там, не знаю, или славу какую-то получить. Ну, я как бы не вижу смысла Я занимаюсь блогерством То есть, мое дело вот это Я не политик, то есть, многие путают Я не политик, я политический блогер То есть, я рассказываю про политику, про общественную жизнь Показываю, как оно здесь есть реально Вот я прихожу с камеры и снимаю Вот митинг вот такой-то Вот Тут вот так происходит и все Ну, комментирую что-то от себя Но реально вы видите, вот что происходит, то происходит Вот как хотите к этому, так и относитесь да? Если вам не нравится эта реальность Идите в другую я ничего сделать не могу. Вот я показываю, что там есть. Вот голуби там, да, голубей кормит Вот столько-то человек. Хотите, посчитайте. Их может там 150 человек, а может и 200. Я не говорю, сколько там точно, чего, как. Только предположения свои бывают, высказываю. Все, То есть, вот как есть, так и есть. Если вам не нравится моя реальность, то, так сказать, идите в другую. Так, Гайдукевича поддерживает Восток. Наверное. Я думаю, что вполне. Так. Что еще у нас тут маке и час часа часу уробить про мовы на мове а в Лу только по по перце читая ну Лу скоро вообще там как будет по бумажке все читать <coughs> так александр зайцев калий он говорить не по перце то кажало буду да он там вообще его начинает нести луку рассказывает там всякую чушь вы сказали что обрезки события относительно борьбы с запуском завода и power э, местечковые не так значимы на площади мало людей кормит голуби. вы считаете что так все так вяло что там все так вяло ну я не считаю что там все так вяло я просто говорю по поводу того почему столько людей они а больше Потому что некоторые считают, что, наверное, все проиграно. Кто-то, может, не знает про эту акцию. Я вообще положительно отношусь. Это мне акция вообще нравится. Я на нее специально приехал. Я считаю, что это вообще хорошо по поводу кормления голубей. И как бы, ну, инициатива хорошая, ее надо было бы перенять. А то, что значимость этого события, то оно, конечно, важное. Потому что это будет загрязнение земли. Ну, конечно, там в первую очередь. Но это как бы для Беларуси вред. АЭС. АЭС это более значимое, я бы сказал, событие. Но там вот даже никто уже не протестует. То есть был Чернобыльский шлях, там об этом говорили, Островецкий шлях. Все. Сейчас пока тишина. Просто и людей-то нет, чтобы против одновременно против, в кучи всего делать. Вот сейчас, смотрите, была акция по политзаключенным, да? Северинца задержали. А сегодня его смена в Куропатах стоять. В прошлый раз стоял северинец фактически некоторое время один. Он стримил на прошлой неделе в среду. Он был один некоторое время, то есть никого не было. У людей там дела, кто-то заболел, кто-то еще что-то. А сейчас его вообще нет. То есть Я не знаю, как вполне вероятно, сегодня совсем мало людей на Куропатах. Или даже вообще, некоторое время никого не было. Потому что Северинец, он приезжает рано, там 12, вот так. А сейчас он сидит. Так что такие дела. Понимаете, вот устроил протест, получил все какие-то другие проекты не будут выполнены это надо же учитывать тоже так годный так что тут у нас а, какой-то ватан еще приперся судя по всему сейчас я отмотаю посмотрю какой-то ватан приперся два тролля сегодня да? со временем будет больше кстати подписчики растут я смотрю уже там 1500 около 1560 что-то такое короче код вот, пиши статут белорусского патриота и ставай отцом белорусского мягкого национализма или что-то такое короче я не понял чего там с ошибками написано но я так понял национализма наверное уже все статуты все давно написано. Мы как бы делаем уже. Я не теоретик. Я практик, как вы видите, больше. Я приезжаю на мероприятия и как бы смотрю, разбираюсь на местах, что да как. А я не теоретик. Есть другие люди, которые там законы могут написать и разобрать там какие-то экономические, политические доктрины. Я этим не, не занимаюсь. Так, чиновники все такие разные. Не нужно всех в кучу. Так Запад корни желает ослабить политику дружбы с Востоком, Восток же в свою очередь желает иметь прокладку относительно баз, баз ОН, баз НАТО, наверное. Так вот вопрос, кто у нас может решить данный вопрос в пользу в, по в пользу чего или кого? Так в пользу нас белорусов. Ну, теоретически, при нынешнем положении, это мог бы сделать лидер. Но тот лидер, который сейчас, лукавый, он непонятно в пользу кого что-то решает. Он смотрит только в пользу себя одного. Сейчас ему, кстати говоря, что нас может порадовать? Выгодно больше сближаться с Западом, потому что в последние годы он разбалансировал отношения в сторону России очень сильно. А сейчас с Россией у него не лады. И он больше налаживает отношения в сторону Запада. Верить этому не стоит. Это все может закончиться в любой момент. Но то, что так делает, это лучше, как бы, чем сближение с Востоком. Дальше видно будет. Я же говорю, я прогнозы не строю. Так, в принципе, скоро заканчивать будем. Вот, есть и про белорусские. Есть, просто понимаешь, вот сейчас... Сейчас они не могут, чиновники, так официально открыто выражать свое мнение. Вот Шуневич выпадает из этого ряда. Шуневич, он вообще ведет себя очень нагло, публично и действует в интересах России, а не Беларуси. И ему за это ничего нет. Лукашенко все прощает. А другие чиновники, они стараются держаться. Да, где-то читал статью по поводу макея там ромаса то есть они стараются держаться и вообще у чиновников так принято что надо держаться более скромно да, чтоб не быть сильно публичным чтобы ты не был везде то есть в сми там во всех они стараются не попадать туда потому что это как бы вызывает потом проблемы везде луи должен быть так я не тролль клянусь ну не про тебя, Сергей Жук, говорили, про тех, кого заблокировали. Два тролля было, два их заблокировали, ватных тролля. А ты не тролли, у тебя ты просто свои высказывания сделал, как бы. Я про тебя ж не говорил ничего. Ух, ти, троляки и тут намаливались сегодня. Так сколько заблокировано? Несколько троллей уже заблокировано, как бы. Да, у нас вот тут старые друзья наши ватнички не пожаловали сегодня. Так бы увидели еще троллей всяких. Так, можно сотрудничать с Западом и быть суверенным государством по типу Финляндии, да. Или как Польша. А, так, они нам помогают в правом поле, да, в отличие от Кремля. Если бы не Запад, у нас бы тут Северная Корея была. Почему у нас вот все эти выпускают политзаключенных, Лука, например, иногда? Почему, к примеру, там законы всякие принимают? Не потому, что он вдруг исправился, не потому, что он вдруг стал демократичным, а для того, чтобы угодить Западу, понимаете, как на Западе так принято, в цивилизованном мире, я бы даже сказал, так принято, а у нас нет. И когда вот Лука хочет сблизиться с Западом, немножко показать свои позиции, да, что мы вот сближаемся, мы там что-то выполняем, он берет и, к примеру, выпускает политзаключенного, который вообще не должен был сидеть, вообще не должен был. Его посадили по беспределу, а потом он выпускает и используется как козырь. И типа, посмотрите, мы сделали шаг вам навстречу. Давайте вы, Запад, тоже нам там кредит дайте какой-нибудь. Ну, то есть, вот он такой. Так, все тролли кажут, что они не тролли. Питерский из Карина". Да, Питерский из Карина это мем вообще на века кстати фредом особенно особенно вот это печально питерский с карина при том что у лукашенко же образование учителя истории то есть он же работал даже учителем истории это вот вот вот этот вот, этот вот питерский Скорина. он он учил даже детей там некоторое время так, белорусский менталитет не приемлет лидера. Белорусский менталитет не приемлет большей насилия, я бы сказал, такого вот, жесткого какого-то. То есть белорусы там одно из таких утверждений, которое постоянно мусируется то, как не было войны, там, например, да. Многих пугают, говорят, типа там хотите, как в Украине, что-то такое, и все сразу о, о, нет, нет. Ну, отчасти это резонно, как бы, да. Отчасти. нет То есть народ, он не приемлет такое прям открытое насилие, вот как, например, там было, что вот активисты там пришли и жестко там стали кого-то нагибать. Это скорее вызывает отторжение: типа ой, там фашисты, экстремисты, фу-фу-фу, там подальше от них держаться. Поэтому у нас больше работает такое вот ненасильственные какие-то действия, а правовые, то есть, да. Белорусский менталитет не приемлет лидера Ну, лидеры как бы везде есть Просто Необходимо, чтобы все Строилось не на каком-то одном там лидере Типа, чтобы все смотрели кому-то в рот Что вот этот человек, он что-то сделает Он там изрекет какие-то волшебные слова И в стране сразу все станет хорошо Нет, просто люди должны понять, что все именно В их руках, а не только лидера Лидер он может руководствоваться да, Руководствовать, вернее, руководить людьми Может направлять их может озвучивать какие-то там определенные мысли, может там издавать какую-то литературу или там показывать, или что-то, не знаю, законы там писать Ну, то есть направлять людей Но делать каждый должен сам на своем уровне Вот Видишь проблему надо как-то стараться ее решать там Пытаться разъяснять людям разомбировать их, да, пытаться То есть ну, на разных уровнях работать что-то делать, они а ждать, что вот, ну я, короче, буду там пиво на диване пить, а лидер придет там за меня и все, короче, порешает. А я, если надо, ну выйду там разок на площадь, короче, покричу там свободу Беларуси, там все такое, и все, и свобода придет после этого. Нет. А даже если лидер будет, то это будет как бы рабство новое. То есть просто вместо луки будет другой какой-то человек. Так, а что тут у нас еще пишут? Что тут у нас еще пишут? Ага, Питерский Карина, так-так. Будущее только на западе, на востоке его нет. Да, Сергей Николюк тоже сказал вот такое выражение, что либо Беларусь будет европейской, либо Беларуси не будет вообще. Это противовес тому, что вот потом сказал после этого кто-то, подождите, Киселев, кажется, если Беларусь без России невозможно, что-то такое он сказал, короче, херню какую-то сморозил. Россия разрушает Беларусь как раз таки как таковую тебе даешь назву каналу пальчиса на youtube а, конечно ведаю и я даже тебе сейчас ссылку дам кстати говоря подписывайтесь кстати на канал эдуарда пальчиса если что если вы ее не в курсе потому что а, меня вообще печалит что у него столько мало подписок то есть известный блогер да, а, такой вот и при этом у него как бы там даже тысячи еще нет подписок то есть это удивительно сейчас я скину вам ссылочку в чат вот кто писал держите ссылку на канал адварда пальчика канал называется пальчис лайф латинскими буквами если кто не знал вот э, так да уже смотрю там сбросили надо надо не миссия а менеджер да совершенно верно кибер не ваш лидер государство говно а, так ты анархист и все на государство оно должно быть но оно должно быть ограничено то есть это определенные функции там поддержание правопорядка но опять-таки все под контролем народа закона там гражданского общества и там не знаю суд как это оно, арбитраж чтобы государство следило то есть нужен какой-то такой вот такая структура которая бы гарантировала закон поэтому я считаю что государство таки надо только оно должно быть ограничено так нет ни одной развитой страны которая была бы под протекторатом рф все странные сателлиты рф там друзья союзники и прочее они живут хреново живут хуже даже чем рф это просто нудно а, привет из киева интервата привет василий извини что долго дошел пока до сообщения в чате а, широ дякую за отказ Нехай хай шастить уже ти да и вам так само я белорус заходите на канал подписывайтесь на канал пальчица если вы еще не подписались кстати он тоже сейчас стримит надо будет уже заканчивать и посмотреть стрим что там чего треба видать и належнее ле... на еще серый код че не единый блогер какие доступно для украинцев раз повидая про на справжнюю суть белорусских водей это белорусскую оппозицию я как раз таки один из таких ну как сказать начинающий блогер у меня мало подписчиков я как бы у меня мало опыта есть блогеры вон которых там по 20 30 тысяч подписчиков то есть крупные как бы кто думает что я единственный блогер но ну, я не единственный просто я этим тоже вот занимаюсь так интервата витаем украинский украинский ватник. И все, Это как раз-таки украинский антиватник, борец с ватниками. Так, Киберпосередняя код дружбу водили с Россиюшкой смотрит в другую сторону. Последние. Кто да? Дружбу водили с Россиюшкой смотрит в другую сторону. В смысле? Кто водили, многие так и смотрят там мы мы поговорим тоже и про сателлиты например россиюшки но ну, искусственные вот эти государства типа приднестровья там на э -э такие вот да они живут плохо естественно и они не могут не водить дружбу они как бы контролируются с кремля и не признаны никем вообще кроме россии так лукашенко уже 60... 64 года готовит ли он себе преемника и если готовит то кого Ну, мне официально он к сожалению об этом пока не доложил но как только перезвонит я вам. Обещаю сообщить. Говорят, слухи ходят, что вроде готовит. но ну, это такие, знаете, слухи на уровне бабка там на Заваленке сказала: кто-то говорит Витю, кто-то говорит Колю, кто считает еще там что-то. Вот увидим: в апреле, в апреле говорят, я вам дам наводочку, в апреле Лукашенко будет выступать перед кем-то Палатой представителей, кажется. И он будет со своей речью традиционный. вот там он что-нибудь интересное скажет в прошлом году ему помешала армения он говорят хотел конституцию поменять но когда в армении победила революция то он сделал вид что он ничего не хотел поменять так вот испугался по конституции румас будет но ну, это в смысле премьер, премьер станет его президента до выборов ближайших если президент помрет или там с ним что-то станет мне сдается что шуня дыркин проект кремля но он играет на руку Кремля абсолютно. Так, так, так, так. Что у нас тут еще? Да, скоро уже закончим. Так, живи Беларусь, браты, тримайтесь, я бачу у вас эта же ситуация непроста. Э, литвины зовсім в рабство втрапили. да ничего, будет свято на и на наших улицах. Буду идти, и ты уже... Э, Бывайте, да. Э, спасибо, Сергей Жук, за то, что посмотрел. У пальчиса стрима «История дня воли». Да, надо будет посмотреть. Э, так, да, пойдем сейчас. Вы считаете, что сближение с Западом, которое произошло в Украине, идет на пользу ее жителям? Вы того же желаете нам, белорусам или объединение с Россией? Не буду одинок во мнении вы не правы в корне ну вообще вообще вообще я за, за то чтобы была независимая беларусь как бы да и от запада и от востока там такая как швейцария нейтральный статус имела все такое но мы понимаем что в реалиях когда например агрессивная россия рядом находится это очень мало маловозможно Сама по себе Беларусь вряд ли сможет здесь оставаться и себя защитить. Лучший вариант это, конечно, вступление в НАТО, потому что никто не назовет, вряд ли кто-то назовет, да конфликты между членами НАТО. То есть вот с тех пор, как организация появилась, когда один член НАТО напал на другого члена НАТО, такого не было, то есть, да, и того, чтобы, например, НАТО не защитило своих членов. Как только организация туда входит, все про российскую агрессию серьезно можно забыть. Поэтому это было бы неплохо, если Беларусь вошла в НАТО. Далее. По поводу того, что ну войти в состав России это все конец. Поэтому этот вариант даже не рассматривается. В, в идеале, конечно, я за независимую Беларусь вообще. Но надо понимать, что без Запада мы с Россией так пока не справимся. Они реально хотят восстановить свои земли, там, империю, совок, восстановить и присоединить Беларусь. Так или иначе, сделать такой марионеточной страной. Она уже во многом такая. Так. У Ии и Быков верши писал, а он на их вырос. Угу. А почему не как в Чехии или Польше? Так, тримайтесь, сябры наши. До зустріч. Да, до зустріч, Наталья. Так, чему белорусские активисты не выкористовывают такие популярные теперь форматы, как чат-рулетка для а, додания своих идей до да, подписчиков и м, нарушивания аудитории глидачев? Анатолий Сайконов это включение. Не знаю, чат-рулетка у нас вообще не популярна. Ну, во-первых, чат-рулетка э, создана какой-то российской пито-компанией, там основная аудитория это всякие ватники. Либо те, кто э, троллит ватников, да, ну, либо просто фрики всякие. Я не знаю, почему она так популярна там в Украине, но у нас как-то нет запроса на это что ли. Вот Анатолий Сайгон есть, да, он там делает чат-рулетку, но он в основном на украинскую аудиторию работает. У нас вот как-то нет такого, потому что, ну, это просто как бы шоу, скорее развлечение. То есть снял, запустил там. О, тут ватан какой-нибудь типический тупой. Показал, вот там есть такой ватан. И все как бы. Активисты, они как бы активизмом вообще занимаются. Блогеры, почему не использовать чат-рулетку? Ну, не знаю. Так вот сложилось. Понимаешь, в каждой стране как-то вот свой, свой какой-то такой свой дух и как бы свои запросы на определенные вещи. Так. Или как в Финляндии, Швейцарии, Исландии, Южной Корее, Японии, Австралии и так далее. Так, Александр Зайцев верши писал, а, а... я, а Лукар редактовал. Так, Шир Дякуй, модератор, уже отказал. Да-да, я тоже отказал. Так, э, подписался на с Лайф, 881 подписчик. Ой, результат есть, а недавно было только 820 или 30. Я националист, в первую чергу. Хорошо, так, где еще рыкод? Пойду, э, зерну пальчица, да, давайте все туда. Короче, стрим заканчиваем. Так, так, так. Э, у нас, э, так, так, так, что-то у нас еще пишут. Серый код. Э, пошел, я доедею, э, до бывай, да, давай. Вот и пальчиц просто пропиарился за счет своего сидения. Э, сиденья на чем? Нашли иконы. Нет, просто смотрим аналитику, что он говорит. Там интересно послушать разные мнения, потому что нам интересны разные мнения, а не одно. А, так, у нас нет икон. Да, да, да. Freedom, вот тут правильно ты заметил. Так, просто поддерживаем активных людей. После статьи э, Дуни Марсенькиевича не смотрите. Пальчицы и прочее но ну, это как бы да. Спасибо, Артёму за твое мнение. Так, на данный момент мы не сближаемся с Россией, мы а, органи органичная региональная частка русского мира. Так у нас есть свои локальные особистости, але мы не уявляем собой по-соправдному а, аутентичный народ. Да, может быть, у нас еще как нация, судя по всему, не сформировалась. Так, это не не его статья не смотрите да кстати говоря он же же насколько я знаю не пишет большинство статей которые там публикуются он только просто публикует их или даже не он может даже на там так а в какой партия а может вообще нанятый человек так в какой партии вы состоите есть ли финансирование вашего блогерства я уже сказал выше что я не состою ни в каких партиях вообще финансирование вот донаты можете задонатить если хотите вот это и есть финансирование. другого нету. Так, Дмитрий Тимофеев. Да, сближение с Западом идет на пользу жителям Украины. Нынешние проблемы во многом привнесены из-за варебрика. А чат рулетка это дрочеры. Ну, всякое там бывает. Но и в целом, да, я отношусь отрицательно к чат рулетки. Ну, зачем это надо? Не, ну можно например сделать отдельно выпуск там скажем зайти в чат рулетку просто вот как один выпуск посмотреть что там за такое за народ как бы обитает сделать такой прикол но постоянно на этом на, на чат рулетки выезжать как бы ну это ним это не моё как бы, вот вот это не мое вообще я этим не занимаюсь там надо резать да кстати говоря на стрим запускать чат рулетку без монтажа это тоже жесть там может что угодно попасться такое что и канал могут заблокировать здрасте чат рулетка это дно для алкашей есть youtube нафиг рулетка так в том то дело ты не понимаешь денис ты чат рулетку пускать например на стрим ну делать захват экрана там как некоторые делают киевская русь там например такие вот выпускают стримы где они в чат рулетке сидят и мочат ватников всяких морально естественно ну да, я считаю, что чат-рулетка это дно. Это, там редко можно, наверное, встретить кого-нибудь серьезного. И то это будут такие блогеры, вот, которых, как бы знают. Там Сайгона какого-нибудь, Анатолия, к примеру, или там, не знаю, Интервату, или еще кого-нибудь, таких людей, которые специально. Они сами там охотятся на ватников. Ребята, сами зайдите в чат-рулетку. Там и дрочеры, и мужчины, или девушки-шлюхи. Да, там всякое говно говорят. Я, кстати, туда и не заходил. Комхоры. Поэтому да, чат рулетка, вот это не мое вообще. Так, э, так, так, так, так. Э, чат рулетка, истинная лакмусовая бумажка. Но я не знаю, какая это бумажка. По-моему, чат рулетка это бумажка, которые подтерли одно место. Ладно, короче, на этом стрим заканчиваем. Спасибо всем за внимание, кто смотрел. Потом увидимся. Что-нибудь еще интересное будет. Давайте. Живи.